В озере Тургаяк найдено древнее чудовище, гигантский водоплавающий змей 3 августа 2016 года в социальных сетях появилась видеозапись под названием «Так рождаются легенды», сделанная днем ранее жителем южноуральского города Миас Михаилом Ненароковым, которую он снял, проплывая на каное мимо места, называемого в народе «Крутики». На видео видно, как средь белого дня на поверхности воды несколько раз появляется крупный объект черного цвета, напоминающий кольца змея. Рассказывает Михаил Ненароков. Если честно, слегка струхнул, ближе 20 метров не стал подходить. Головой понимаю, что скорее всего дайверы. А вот глаза видели в течение нескольких минут перемещение огромного змея. Снял три видео с трех сторон. Честно говоря, жутковато. Посмотревшие видео, в комментариях также предполагают, что Михаил мог снять, как к поверхности периодически поднимаются дайверы. Но тех, кто в волнах Тургояка заметил змея, больше, чем скептиков. Есть и те, кто предположил, что у видеозаписи есть коммерческая составляющая, заказ владельцев отеля, находящегося неподалеку от места съемки или предвыборная фишка от местных кандидатов в депутаты, пишет Ирина Белова. Но все, сдаюсь, целиком и полностью поддерживаю легенду. И ради красоты рассказа и бог с ним. Ради коммерческого момента. Тем более, что искренне считают Ургаяк озером необыкновенным. Видео по предположению зрителей нуждается в изучении специалистами. Вдруг Миас станет новым Лохнессом. Чудовище уже окрестили Миас Несси, а Миас Нью Лохнес. Михаил Ненароков предполагает. Может хоть реально охранять станут уникальный памятник природы озеро Тургаяк.